аудитория. 25 марта в воскресенье у нас пройдет очередной турнир UFC Fight Night, очередные убойные ночи и на очереди у нас бой с Карда турнира величайшей весовой категории женского роста UFC между Холли Холм и Яной Куницкой. Ребята, подписывайтесь на канал, делаю для вас адекватную аналитику, подбираю интересные коэффициенты, трачу на это свое время к вам единственная одна просьба подпишитесь на канал, поставьте свою оценку обзору. Холли Холм 41-летний боец из США, в профессионалах она провела 20 поев, 14 из которых одержала победы. Пришла в Холли Холм в из бокса и кикбоксинга, о чем говорит ее достаточно высокий уровень ведения боя в стойке, комбинирование ударов руками и ногами, ногами по разным этажам соперника, хорошая работа ног, хорошая кардио. Нет хороших навыков у него в борьбе, но присутствует неплохая защита от тейкдаунов. Входит она в топ личайшего дивизиона, может похвастаться боями с высококлассной позиции. Ну, Холли стала известной, конечно же, после победы над непобедимой до этого Рондо и Роузи. Просто деклассировала соперницу в стойке и выиграла нокаутом, проведя точные хайки в голову. Но ну, а в следующем поединке уступила титул, титул борцухи Миши Тейта с Адмишином. После этого боя Холм стал чередовать победы с поражениями. Правда, в ее оправдании можно сказать, что эти победы и поражения были... это ну, понятно. Поражения были против топовых бойцов. На данном этапе карьера идет после побед над Ракель Пеллингтон и э, Ирен Алданой, которые являются достаточно серьезными ударницами, э, где... Ну и... Конечно же, проигрышем против Кэтлин Вьеры. Холли провела довольно-таки близкий бой с ней, но судьи дали победу более молодой и перспективной бразилианке. Яна Куницкая, ее соперница, 33-летняя боец из России, провела она в профессионал 20 боев, 14 из которых одержала победы. Яна была чемпионкой России по Мойтай и Тэквондо, побеждала на чемпионатах мира по греппингу. ее смело можно отнести к универсальным бойцам. Все же в своих боях россиянка, в принципе, предпочитает работать в стойке на дальней дистанции, но время от времени может подключать борьбу, переводит и удерживает, зарабатывая очки контроля. К минусам же можно отнести не очень хорошую защиту от тейкдаунов, ну а в стойке Куницкая имеет привычку прямолинейно переть вперед на своих соперниц, постоянно подавливать их, за что получает ненужный урон. Яна уже достаточно давно входит в топ дивизиона и делит октагон с высокоуровневыми бойцами. В 2018 году, как только она пришла в UFC, ей дали титульный бой против Жустины Сайберка, который проиграла она техническим нокаутом. Также Яна проиграла техническим нокаутом Астен и Ирине Алдане. Это говорит о том, что россиянки доставляли проблемы тяжелобьющей соперницы. Ну, все же свои победы в UFC Куницкая добывала решением, и в крайнем бою она проиграла э, Алдане, пропустив э, плотный хук слева, который свалил Яну на землю, где Рен добила уже свою соперницу. Ну, что в бою? Преимущество, в антропометрии преимущество э, в росте на 5 сантиметров будет у Холли, а преимущество в размахе ног на 5 сантиметров будет у Куницкой. В размахе рук девушки находятся в примерно на одинаковом уровне, там у Холли небольшое преимущество в один сантиметр, что практически не критично. Но в стойке Холли будет мобильнее, техничнее и быстрее Яны. В бою с Сверой, где Кэтлин в стойке была опаснее, Холм все-таки перерабатывал бразильянку, но делала это в основном из клинча. И вот как раз таки урон был все-таки на стороне Кэтлин. Холли проигрывала Кэтлин, Играла в итоге Кэтлин, а вот Куницкая выиграла Виеру. Но по этой причине не стоит отдавать какое-либо преимущество на сторону Яны в бою с Хоум. Во-первых, бой Яны с Виерой был два года назад, и с тех пор Кэтлин неплохо подтянула такие свои навыки в ударной технике. И далеко не факт, будет такой бой сегодня, Куницкая бы смогла его выиграть. Во-вторых, Яна выходит после простой почти в два года, весной 21-го у Куницкой родилась дочка и по этой причине она не появлялась в октагоне. Ну, правда, Холм уже 41 год, карьера подходит к концу, Простой между боями у нее тоже увеличивается. Крайне бой она провела почти год назад с той же Кетлин Вьерой. Ну, в нынешнем противостоянии мы, скорее всего, увидим полную дистанцию. У Куницкой нет нокаутирующего удара, а Холм растеряла его с возрастом. В парков уже Холм не так легко перевести, да и если даже это удастся Яне, то Вряд ли ей хватит навыков долго ее там удерживать. И тем более досрочит американку на земле. На победу Холм дают коэффициент 1.46, что мне не интересно, в принципе. А на победу Куницкой коэффициент 3, что уже поинтереснее. Если она будет вести бой из дальней дистанции, так как это делала Вьера, если она будет расстреливать Холм ногами и уходить от ее комбинаций, если будет с помощью навыков тайп перерабатывать ее в клинче, то у Куницкой будут шансы на победу. Хоть на Куницку дают неплохой коэффициент тройку, но тут много этих «если». Сможет ли прямолинейная Яна воплотить эти «если» в октагоне – тоже большой вопрос. А тем более после простое. Тут можно присмотреться к победе Холм решением судьи, если на это будут давать коэффициент больше двойки хотя бы. Если нет, то лучше вообще пропустить этот бой или попробовать рискнуть, поставив на победу Куницкой решением, где явно коэффициент будет достаточно сладким. Ну... Апсетов мы в этом году уже видели немало, так почему бы не попробовать и тут поставить на Куницкую. Ну, на то, что бой пройдет всю дистанцию, будет, вероятнее всего, небольшой коэффициент. Ну, а прежде можно присмотреться к варианту, что третий раунд начнется. Я думаю, где-то в районе 1,4-1,45 за это будут давать. Ну, это мое видение боя. Вы же подписывайтесь на телеграм-канал. Ссылка находится в первом закрепленном комментарии под видео. Там я вылаживаю обычно за день, за два до турнира ставки на этот бой, на другие бои турнира, которые мне интересны. И по ним я не делал видео. Все, до следующего видео. Пока!